Всем привет, друзья! Я думаю, часто у вас возникает потребность снять какую-то компьютерную игру или свой рабочий стол. Признаюсь честно, я пользовался огромным числом программ, прежде чем дошел до использования этой да, не лузы, писать. про которую сегодня расскажу. Ну, во-первых, как вы видите, вы можете даже видео с экрана вот так записывать, если какой-то красивый мужчина пришел к вам в гости.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 особо нет, ну я в описании тоже ссылку оставлю на всякий случай. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если это видео было вам порезно, порезно полезно, и удачи вам!